И гей, пассажиры канала Немиркин. Вы обладаете интуицией? Знаете ли вы это интуитивное чувство, которое приходит к вам в сложных ситуациях? Может быть, оно подсказывает вам, что нужно изменить планы или остаться на работе. Может быть, оно тянет вас к определенному выбору или возможности. Когда вы оказываетесь правы в своих решениях, вы можете спросить себя, «А есть ли у меня интуиция?» Интуиция появляется в нашем сознании часто без раздумий. Стремление следовать своей интуиции – это способность нашего бессознательного разума чувствовать и угадывать определенные сценарии. Наш бессознательный разум использует прошлый опыт и наше знания, чтобы повлиять на наши решения. Это и есть интуиция. Чтобы помочь вам узнать, есть ли у вас шестое чувство, вот пять типов интуиции, и дайте нам знать, какой из них у вас в конце видео. Первый – эмпатическая интуиция. Вы сопереживаете? Может быть, вы отличный слушатель? Люди с симпатической интуицией выслушивают всю историю и чувства других людей, прежде чем принять решение. Они внимательны и воздерживаются от суждений, позволяя другим высказаться. Они фантастические слушатели и могут следовать своей интуиции, когда выслушают все стороны. Поскольку они хорошо работают в команде, будучи склонными к сотрудничеству и интроспективными, из них получаются отличные психологи, консультанты, писатели и врачи. Второе – адаптивная интуиция. Часто ли вы испытываете сильную интуицию почти в любой ситуации? Самая распространенная форма интуиции – адаптивная интуиция. По сути, это ваша интуиция, когда вам нужно быстро реагировать. Некоторые ситуации требуют быстрого решения. Не всегда есть время на анализ или выслушивание всех сторон. Адапторы бессознательно используя свой прошлый опыт и накопленные знания, дают отличный совет и быстро реагируют. Именно к ним вы обращаетесь за советом, когда ваша интуиция разладилась. Номер три – наблюдательная интуиция. Вы думаете, что вы Шерлок Холмс, не так ли? Люди с наблюдательной интуицией собирают подсказки и наблюдают за окружающей обстановкой, чтобы решить, какой путь выбрать в определенных ситуациях. Они могут легко заметить, когда чье-то выражение лица неуловимо изменилось, и втайне расстроиться из-за этого. «Клянусь, я ничего не делал, мама». Они часто визуально обучаемы, как настоящий Шерлок Холмс. Они улавливают тончайшие различия в окружающей обстановке и являются настоящими экспертами в подмечании визуальных закономерностей. Карьеры в области искусства, графического дизайна, веб-разработки или даже садоводства отлично подходят для наблюдательных интуитов. Номер 4. Аналитическая интуиция. Если вы относите себя к людям с аналитической интуицией, то для вас главное – провести исследование, прежде чем принять решение. Те, кто обладает аналитической интуицией, обычно тщательно подходят к своему делу и не торопятся с принятием решений. Они часто далеки от безрассудства, им нравится не торопиться. Из них может получиться хороший адвокат или, в паре с интуицией, хороший детектив. Шерлок? М? Они продумывают каждый сценарий развития ситуации, прежде чем принять решение. Каждая деталь требует их внимания, чтобы сделать правильный выбор. Хотя обычно это полезные или важные решения, они могут стать мучением при заказе на вынос. Если я закажу чили-чиздок, я. Но если я возьму картофель начо, я. Знаете что? Я просто возьму и то, и другое. И номер пять – подвергать сомнению интуицию. Все дело в фактах. Люди с сомнительной интуицией любят опираться на факты. Они часто спрашивают других людей напрямую или предпочитают проводить опросы в своем сообществе, а не плыть по течению. Их суждения основаны на доказательствах, поэтому из них получаются отличные исследователи, бухгалтеры и финансовые эксперты. Шерлок должен был обладать как наблюдательной и аналитической интуицией, так и интуицией вопрошающего. Вообще он такой гений. Я не удивлюсь, если у него есть все пять. Итак, какой тип интуиции у вас? Есть ли у вас несколько? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться этим видео с вашим любимым сообществом. Я поделюсь им с фан-клубом Шерлока. Что? Это замечательный сериал. Разве вы не фанат? Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать больше подобных материалов. Как всегда, супер спасибо за просмотр.